Ну что, заждались, ребятки? А уж я-то как заждался. Давайте продолжаем ультра новое соло прохождение а, в Майнкрафте без модов. А, в данной серии, ребятки, а, я построю дом алхимика. Это будет моей самой основной задачей на данную серию. Ну что ж, устраивайтесь поудобнее. Запасайтесь чаечком, кто кофеечком, кто чем. Да, то есть плюшками, ватрушками. А мы, ребятки, начинаем а, играть в Майнкрафт. Для начала давайте все как следует посмотрим, что у нас где лежит. Да скрафтим все необходимые себе компоненты, ингредиенты, да, то есть э, все, что нам пригодится, да, в постройке э, дома. А посмотрим, вспомним в конце концов, где у нас что лежит, потому что у меня вот тут есть вот такой значит, склад, мы сейчас на нем находимся, да, и тут у меня по ящикам все а, распихано, а, хрен знает, а, не помню, ребятки, давно не заходил, а, хрен знает, что лежит, поэтому сейчас давайте-ка вспомним, что где лежит и пора бы уже, ребятки, выдвигаться. Так-так, давайте-ка мы сейчас попробуем а, для начала а, займемся а, уборкой Ребятки, вот этого старого огорода, да, то есть он нам уже в принципе не нужен. Надо его по потихонечку уже убирать, потому что я им не пользуюсь. У меня сейчас есть автоматический огород, который меня кормит. Погнали убирать его. Фуф, ну нелёгка оказалась эта работа по уборке, знаете, этого старого огорода. Я думаю, что гораздо проще будет, да, то есть оказалось, друзья, как обычно. Пришлось нам попыхтеть и постараться, чтобы убрать все дело. Так, ну что ж, вот такое, ребятки, у меня, значит, здесь выживание прохождения. Вот это мои песики, да, которые меня всегда охраняют. Имена пока я им еще, я, ребятки, не дал, но все возможно с вашей помощью. Если у кого-то есть какие-то, ребятки, предложения по именам, пожалуйста, пишите в комментариях, возможно, как вы назовете и на какое, на какое имя будет больше всего лайков мы так и назовем наших собачек. Тут у нас, значит, ламы, да, то есть они у меня здесь стоят и караулит, когда же я отправлю с ними Какое-нибудь торговое а, путешествие Тут у меня пристань, друзья То есть вкратце пробегусь по достопримечательностям Из которой я а, в основном рыбачу Ну что ж, ребятки, ставьте лайкос Если вам не жалко, а мы продолжаем Братишка Скретч обожает лайкосы Это для него офигенно, какая мотивация И поддержка Ну а мы, ребятки, продолжаем, значит, выживать В этом интересном мире Так, что это такое? Скелетон на нас агрится, так-так-так, это не очень-то хорошо, пропускаю в голову, надо его наказать срочно, что ты здесь устроил Да, он меня считали, лишил, друзья, надо бежать, похоже, от него уже, да? Нет-нет-нет, я его добью, он нас считалишил, лишил, друзья, мой щит, надо опять заново крафтить новый э, щит, э, что не очень-то хорошо Давайте перекусим, да, то есть, э, как следует, и продолжим заниматься путем дела. Ну что ж, начнем, ребятки, э, построить дом алхимика, начнем мы, как обычно, с фундамента Ну что ж, выкопали, значит, мы ямку, а тут опять там скелетон нападает, зараза, зараза такая, как вас много-то а здесь, не даете вы мне жить просто-напросто мирно. Кстати, ребят, напомню, что играем на тяжелом уровне сложности, уровень стоит самый тяжеленный в процессе, я могу это продемонстрировать, если кто не верит, причем зафиксированный. Ну что ж, вот такое, ребятки, мы начинаем разработку фундамента, нам сейчас нужно будет все как следует вскопать спахать, Поэтому давайте-ка уже заниматься путевыми и важными делами. Постоянно меня тут атакуют, блин, никак мне не дают нормально развернуться. Эти зомбаки, скелеты и прочая нечисть все лезет и лезет со всех сторон. Просто посмотрите, какой трешак творится постоянно. Я, ребятки, под угрозой, под атакой. Каждый раз ко мне приходят гости. Но мы благополучно от них избавляемся и продолжаем, ребятки, копать яму. Так, ну что ж, дело движется вперед, да, то есть, а мы не унываем, да, то есть, давайте-ка сейчас сходим еще за необходимыми ресурсами, которых нам всегда недостаточно, да, то есть и продолжим строчку так, вот это, ребятки, тут у меня мой подвалчик, мое хранилище основной, да, здесь я провожу большую часть времени, занимаюсь всякими камнерезными плавильными, да, то есть сортиро сортировочными работками, то есть вот такой вот у меня, ребятки подвал, если у кого-то есть предложение по лучшему подвал, да, и по складу пожалуйста, пишите в комментариях, я прочитаю так, ну что ж, пора дальше, ребятки, заниматься постройкой нашего дома-алхимика. Сегодня мы строим дом-алхимика, алхимика, напоминаю, здесь у меня, значит, зал для зачарований. кто еще не в курсе. Сразу же сообщаю об этом. Тут у меня, значит, такая зачаровальная стоит, раздатчики, все атмосферника, все круто. Ставьте лайк, ребятки, если вам нравится такой клевый домик, то есть зачарователя. Ну и рядышком с ним вот тут, ребятки, будет дом-алхимика. Так, это кто такой? Ты чё здесь забыл, чувак, зеленый хрен, а? Эти криперы повсюду, они даже на ветках плодятся, как грозья а, винограда растут. Я смотрю, надо его срочно убрать, если он бомбанет, Блин, тут ничего не останется от моего домика зачарователя замечательного. А я его править потом долго буду, если он бомбанет. Ну ладно, избавились вроде. Так, здесь кто шкерится, у нас опять этот торговец. Ну ладно, хрен на него. А мы продолжаем, ребятки, стройку меньше, отвлекаемся, больше делаем. Та-дам! Закончили мы копать яму Эта ямка у нас будет являться, ребятки Подвальчиком под Нашим домом алхимика. Мало ли, ребятки, для чего нам пригодится подвал Стараюсь возле каждого дома делать Свой подвал, потому что это более прикольно И больше возможностей нам в дальнейшем Дает, как, ребятки, выстроить свои дома Пишите в комментариях, с удовольствием Прочитаю и воспользуюсь, возможно, вашим Советом. Так, ну что, ламы мои Песики, как вот тут? Нормально все у вас? Это замечательно. Так, продолжаем, ребятки, заниматься Решил я тут, значит, немножко от чтобы не напрягать вас только лишь одной Постройкой дома алхимика, все-таки у нас и серия Про выживание, и решил я здесь Немножечко позасыпать земельку, да, вокруг Своей базы основной, вокруг Своего а, жилища, да, то есть У меня очень много вот таких вот мест, да, то есть а, Они, знаете, чем плохи? а Когда мы, к примеру, ночью возвращаемся Домой, да, и на нас начинается Атака мобов, да, со всех сторон То мы можем провалиться в такую дырку, да Пока, допустим, выползаем из водички Да, то есть нас может взорвать Какой-нибудь крипер, да, спуститься к нам, или же Расстрелять скелет, поэтому надо, чтобы таких мест было меньше, мы засыпаем ребятки земли. У нас благо хватает. Так, пока я занимался тут делом, тут пришел к нам разбойник, знаете, такой весь вообще крутой, вообще весь такой офигенный, э, не впупенный, да, то есть и предлагает э, нам э, вывернуть карманы и отдать ему свои наши бабки. Но и не тут-то было, я тут так просто не сдамся. Я этому разбойнику, естественно, отказал и теперь ему придется с нами попотеть, да. Ну что, бабки тебе надо, да? Еще тебе бабок надо? Сколько тебе бабок-то надо? Столько хватит? Нет, а еще разочек, если а, а еще если вот так, что маловато тебе, да? Ну давай, подожди, я сейчас в карманах еще пошарюсь Еще найду, наверное, вот так вот Че, Хватило тебе бабок, да? Расскажи своим приятелям обязательно, что здесь Делать нечего, соваться к нам Нельзя, здесь я решаю Отдавать кому-то бабки Или нет, Крипер тоже, ай, уйди отсюда И не мозоль мне глаза, да хрена работает Да хрена дел, так, ну что, песик Песик надо покормить, песик любит мясо у нас Да, то есть давайте покормим его, чтобы Был довольный и счастливый, второй песик Ребят, кстати, имен у песиков нет, если хотите Как-то назвать песиков, пишите в комментариях Возможно, в следующих сериях имена, именно придуманные вами, будут а, уже числиться на моих вот этих вот пёсиках, которые рядышком тут со мной живут Напомню, история, допустим, с лошадью уже была, ее назвали персиком, у меня теперь она есть а, Также можно, ребятки, будет назвать и собачек, поэтому называйте в комментариях, с удовольствием всех отмечу, с удовольствием всех переименую Так, ну что ж, мы переходим обратненько, плавненько к постройке нашего домика алхимика а, Давайте, ребятки, продолжаем, значит, тут надо укреплять фундамент Тут нужно выстраивать стены. Тут нужно, ребятки, еще много чего сделать. Ну, давайте я быстренько перемотаю, чтобы не утруждать вас слишком долгим просмотром. Так, ну, вот такие очертания приобретает наш фундамент, да, как вы видите. Вот такая вот ямка получилась достаточно неплохая. Естественно, я это все дело прикрою сейчас. Так, вот такие, значит, мы тут выемки сделали для того, чтобы, ребятки, положить балки, да, поперечные, чтобы у нас держалась потом на них вся конструкция. Вот такие мы бревна сейчас закладываем аккуратненько, да, чтобы у нас потом все не развалилось. Так, вот такая, значит, конструкция получилась, друзья, чтобы у нас потом все, вся наша верхняя часть, она держалась. Давайте немножечко огородим, как и нашу наш с вами зачаровальню, да, тут по бокам такими вот ступеньками, да, чтобы у нас более так интересненько смотрелось, да, то есть это у нас, так сказать, элементы нашего постоянного дизайна. Давайте лесенками все огородим сейчас. Так, ну вот так у нас, ребятки, получилось, да, только здесь у нас из булыжника, да, а там у нас чисто из красного гранита, то есть все сделано. Так, нам не хватило немножко ресурсов Давайте-ка еще а, Сейчас я в камнерез запихну еще немножечко красного гранита И мы сделаем еще ступенек Вот так, ребятки, делаются у нас ступеньки Кто еще не в курсе, то есть необходимо будет использовать резак Каменный резак, камнерез он еще называется Так, ну что ж, эту часть мы сейчас закидаем, Да, то есть осталось совсем немножечко Совсем чуть-чуть и уаля, а, Наша фундаментная основа готова И теперь будем приступать уже, наверное, мы к верхней части То есть смотрите, практически Аналогично тому, что стоит у моего дома Зачарователь, только здесь немножко по-другому, я, Специально делаю по-другому, чтобы у нас домики отличались Все-таки этот дом алхимика будет А там у меня дом зачарователя, чтобы они Не были как один, а все-таки немножко Различались, но внешняя архи архитектура Будет примерно одинаковая, так, паучишка заполз Там что-то пищит, да, скрипит И мне это очень не нравится, ну да хрен бы с ним Мы его, наверное, сейчас здесь и похороним То есть застроим, паучок, все, не видать Тебе белого света, давай, пока! Так-так-так, помимо всего прочего, мне понадобились ребятки, еще светильники, да, светильники я предпочитаю делать из тыкв, то есть вот таким вот образом, смотрите, надо необходимо, как обычно, я уже показывал, правда, этот способ, надо вот здесь вот вырезать вот так вот тыковки, да, вот эти все ножничками и собрать их аккуратненько, а потом их скомпонуем с факелами и получится у нас замечательные светильники, которые можно устанавливать куда угодно практически, так, вот так вот, ребятки, делаем светильники. Так, ну что ж, давайте, ребятки, пора приниматься уже за верхнюю часть нашего дома алхимика. Сейчас вот эти светильники мы установим вот в эти вот ниши, да, то есть они у нас будут освещать сбоку. а Точнее, их самое главное назначение здесь, они будут освещать а, помещение наше снизу, то есть, да, вот такой вот а, метод. И чтобы у нас, ребятки, было реально в нашей алхимической лаборатории светло, для этого мы здесь их и Поставим. Так, давайте-ка, ребятки, в дальнейшем нам нужно будет сейчас положить полы здесь, да, то есть продолжаем укладку полов, я их, наверное, сделаю как-то полосками, то есть буду чередовать березу со сосной. Ну что ж дела, друзья идут, как вы видите, и пришло время нам подняться немножко повыше, для этого будем использовать леса, да, чтобы повыше немножко залезть, я вот здесь сейчас постараюсь их равномерно расставлю, да, везде по углам, чтобы нам можно было залазить повыше уже, ребятки, строить. Все-таки леса это офигенная, офигенная, короче, штуковина, которая появилась, да, в Майнкрафте, я ее просто обожаю, особенно при строительстве она помогает, когда ты строишь без всяких читов. Так, ну и вот такой надстрой у нас получился, друзья Давайте-ка застеклим сейчас все, как и в нашей зачаровальне Да, примерно такие же у нас окна, да, значит, большие В три блока в высоту и в два в ширину, то есть а есть и три на три, то есть такие вот окна Это, ребятки, для того, чтобы было светло и просторно, да, в моей алхимической лаборатории Чтобы я все мог видеть спокойно, мог все, что мне нужно взять Необходимый ингредиент найти, а не влазить где-то в потемках Так, ну что ж, пора, пришло время поставить дверку, да уже, то есть мы определимся, как у нас Сейчас будет выглядеть дверь, а, дверь я поставил, Постарался поставил из тропического Дерева, вот так она у нас выглядит, да, то есть Такой вот а, дырочкой со, со смотровым Окошечком, очень удобная, да И так, такого же плана практически мы Сделаем здесь вот сбоку а, Оформление, да, возле Двери, то есть факела поставим, все как Положено, вот как здесь, ребятки, в зачаровальне Моей, да, здесь я предпочту выкопать Наверное, ямки, чтобы было понятно, на чем У нас стоят эти столбики, вкопая сюда какие Небудь чурбаки деревянные, да, то есть желательно их развернуть в другую сторону Сейчас, сейчас, сейчас, ребятки, все будет, строим алхимическую ла лабораторию Ставьте лайк, пожалуйста, если вам нравится такая тема А если вдруг есть какие-то предложения еще, что можно построить Вы пишите, ребятки, в комментариях, не стесняйтесь, обязательно что-нибудь построим У нас планов на Майнкрафт дохрена Так, ну что ж, вот такое вот крылечко у нас здесь, да, вот здесь пускай у нас лежит травка обычная ну, вот как здесь, в принципе, я делаю по аналогии, но только... Дом немножко будет отличаться внешне а, по а, использованию в нем других каких-то материалов. Вот так вот, ребятки, мы и строимся а, у нас, как обычно, дел а, в Майнкрафте до да, хрена. Так, ну что ж, а, пришло время, наверное, заложить крышу, я так понимаю. И для того, чтобы нам забраться на крышу, вот, ребятки, финальная тор вишенка на торте. этот вот этот замечательный факел. Так, ну что ж, давайте, ребят, за крышу беремся уже, да, то есть а, необходимо сделать крышу, чтобы нас дождем не мочило, и будем, наверное, также и тропическое дерево использовать, да, чтобы у нас немножко все-таки дом алхимики отличался. Давайте для начала свет здесь про проведем, да, то есть опять-таки в ход идут наши тыковки, которые мы недавно сделали, очень а, классные светильники, я всегда их использую за неимением другого. Со временем перейдем к светокамню, да, то есть и фонарям из светокамня, но пока что, ребятки, тыковки, тыковки мне нравятся, они какие-то как более атмосферно, что ли, здесь смотрится. Ну что ж, ребятки, в завершении постройки крыши давайте застеклим вот эту, эту верхнюю часть, чтобы у нас лучи света все-таки пробирались к нам а, в наш главный зал. Да, ребятки, вот так это выглядит. Балдею просто сам, как я сделал а, крышу. Так, ну что, я тут думаю, осталось, можно только еще факела какие-нибудь поставить. Ну да ладно, не буду. Вот так, ребятки, у нас выглядит наша крыша. Давайте теперь переместимся в нижнюю часть нашей алхимической лаборатории. Вот так, ребятки, это все выглядит. Давайте все-таки дадим название этому всему делу. Это у нас будет э, дом алхимика, да, или зал можно назвать алхимика. Давайте пусть будет зал алхимика, друзья. Это даже как-то лучше звучит, интереснее, потому что у нас есть зал зачарователя, а есть зал алхимика. Вот так вот у нас это все, ребятки, выглядит. Так, ну теперь, ребятки, обустроим внутреннее убранство немножечко, да, вот такой вот я светильник наверху повешал из факелов, да, то есть во все стороны он будет нас светить идеальным образом, а именно под потолочек я его запихнул, да, чтобы он светил во все стороны, и теперь будем, ребятки, внутри давайте уже ставить наши варочные стойки. Так вот так вот я решил поставить будет три таких блока, на которых будут стоять наши варочные стойки, да, то есть вот это самый главный, а, самое главное приспособа, которое нужна для дома алхимика. Ну и что ж, вот теперь мы, ребята, украсили внутреннее пространство, поставили вот такие вот горшочки, в которые сейчас будем засаживать цветочки. Цветочки, грибочки нам, ребятки, нужны, потому что все-таки алхимическая лаборатория. И в случае нехватки какого-либо ингредиента мы просто можем взять из горшочка тот или иной цветочек. Так, этот что-то не садится, надо что-нибудь другое сюда посадить. А вот этот вот желтый мак точно подойдет. Да, ребятки, вот так вот я решил все сделать, все обустроить. Да, везде используется красный гранит, как вы, наверное, уже поняли, это самый основной блок данного домика. Из меня, конечно, говорю, строитель так себе, но что-то иногда я могу, ребятки, вот таким вот образом строить. Да, то есть, чтобы у нас было немножко покрасивее, мы сделали все вот в таком вот стиле, рассадив везде в горшочки, цветочки и грибочки, друзья. Ставьте лайкос за такую годноту. Так, давайте еще немножко элементов в наш интерьер внесем. Тут я поставлю сверху бочечки, в которые мы будем а, помещать наши главные ингредиенты, из которых мы будем варить. Вот там я уже сундуки расставил на заднем фоне. Видите, вот сундуки для того, чтобы туда можно было закидывать всякие разные бутыльки и прочее. А вот эти бочки, которые наверху поставил, они будут у нас для ингредиентов. Так, ну здесь я решил, значит, поставить верстачок. Да, он тут нам не... Хотя нет, да, тут сюда лучше, наверное, будет верстачок поставить, а котлы поставлю сбоку для атмосферности. Но самое основное, ребятки... Вы знаете, что для, для зелий нам нужна водичка А вот а, чтобы у нас эта водичка была в изобилии Да, сейчас давайте закончим с сундуками То есть здесь сбоку будет сундук и здесь Я просто делаю так много сундуков для того, чтобы зелий было Ребятки, это все-таки алхимическая лаборатория Зелий будет, тут будет всегда дохрена Так, и вот тут, наверное, где у нас сейчас стоит котел Я все-таки вот тут прорублю еще дырочку, да И вот здесь у нас будет, ребятки, самая главная фишка нашей алхимической лаборатории Сейчас вы увидите, что это за фишка Это будет, ребятки это будет вот такая вот ямка, да, с лючком, а там уже, ребятки, я разместил бесконечный источник воды, а, то есть 3 на 3, грубо говоря, выкопал канавку, да, то есть сделал водоотвод такой, и теперь у нас там, ребятки, бесконечный источник воды, как вы видите вот там внизу, да. А здесь, ребятки, для атмосферности я поставлю котлы и наполню их со временем тоже водой, но все-таки у нас это алхимическая лаборатория, чтобы все было, ребятки, по очистночку. Так, ну вот так вот, ребят, это все дело выглядит, да, то есть... Тут у нас будут стоять сейчас котлы. Второй котел я ставлю вот сюда. И вот тут, ребятки, такой личок. То есть отсюда мы просто-напросто можем набирать водичку. Вот таким вот образом. То есть, да, сейчас давайте наполним с вами котлы наши, да, то есть чтобы реально было все грамотно и, так сказать, атмосферненько. Вот так вот это все выглядит, ребятки. Просто великолепно. Обалдею сам себя. Так, ну и давайте теперь попробуем уже распределим ингредиенты, то есть вот в этой бочке будут какие-нибудь такие просто сыпучести, да, всякие там типа пороха, пыли всякие, да, всякой. А вот здесь у меня будут уже все другие необходимые компоненты и ингредиенты. Так, вот так вот мы это все дело Сейчас рассортируем. Да, ребятки, чтобы все было правильно, да, чтобы вам самим нравился процесс, лучше всегда все сортируйте более грамотным образом. То есть здесь у нас алхимическая лаборатория, то здесь я храню чисто все ингредиенты для Зелье варенья, вот э, практически все почти, что некоторых у меня здесь еще не хватает, да, то есть, но я в процессе обязательно все это дело укомплектую, вот, вот так вот это, ребятки, выглядит, то есть, вот эти бочки наверху, они для этого и предназначены, чтобы хранить там необходимые ингредиенты, компоненты, так, так, так. Ну что ж, вот такой вот домик у нас получился, это называется алхимическая лаборатория или зал алхимика, друзья. Я надеюсь, вам понравилась такая постройка, и если она вам понравилась, ставьте, пожалуйста, лайкосики. Даже, смотрите, торговец к нам пришел уже, да, и просит у нас, братишка, поторгуй-ка чем-нибудь с нами, что это у тебя такое, столько много зданий, столько много домов, значит, ты, наверное, богатый, говорит он мне, давай поторгуемся. А я ему говорю, фиг тебе, барыга несчастный, вали отсюда, пока ноги целы. Да, вот так мы общаемся с торговцами, потому что это барыги, реально шарлатаны, поэтому я... У них никогда ничего нормального нет, только втюхивают свои бесполезные шмотки, да, за нормальные деньги. А мне это не надо, прогнал, в общем, я его. И давайте, ребятки, еще раз а, посмотрим внутри, как у нас домики получилось. Вот так вот у нас все выглядит, да, то есть вот так вот все атмосферно. Вот так у нас зельки стоят, да, везде на своих варочных стойках, грибочки растут. Такая вот, ребятки, алхимическая лаборатория у нас получилась. Ну что ж, ребят, если хотите дальнейшее продолжение выживания в Майнкрафте без модов, то... То, пожалуйста, поддерживайте э, своим, своей активностью на моем канале. Давайте наберем на это видео 200 просмотров хотя бы, да, и 50 лайков. И братишка Scratch будет знать точно, что надо продолжать двигаться в этом направлении, надо больше снимать Майнкрафта, надо больше делать полезных дел э, в этой замечательной игре. Ну и как обычно, ребятки, играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея, еще обязательно услышимся!